Кенбок прям натурально, да. Сейчас боком. Реально кембок, блять. Начал порешать, Генка смотра. Я тут придурок. Вас просто одинаковый. Валек, вот смотри. Че? Все ты уже спидан завалил. Вот ты самый страшный, какую входит и подушку взял с собой? Да. Я его фанат. Да. Снова я, вы меня уже знаете. Мне вот там интересно сейчас. Вот знаешь, самая страшная комната всегда такая, где вот плитка находится. Бля, валек, пошел нахуй.